Белила. возьмешь розовый цвет заката немножко совсем немножко желтого к розовому избавишься от белого это было, сказали, да. белый полностью полностью избавишься от белого чтобы мастихину было что придавить плюс желтенький плюс белинца Количество краски должно быть таким, чтобы, когда ты мастихином сделаешь вот так, появлялся излишек вещества. Хорошо? Давай так. Нанести, а потом мастихином. Вот так совершить, как я совершил. Смотри, как комбайн в поле удавливаешь и появляется излишек. Лукой. Немножко желтого. Такой грязноватый, зеленоватый цвет. Линия, середины, о, линия горизонта ниже середины. Пока очень приблизительно заложена. Потом к этой линии середины будем вот так тем подходить и уточнять. То есть поднимать немножко краску, которая у нас заложена, и уточнять линию середины, подгонять ее, вернее, линию горизонта, подгонять ее на то место, на котором она и должна быть. То есть это у нас приблизительный цвет приблизительный цвет воды в котором будет и вот такое звучание когда больше желтого и коричневого есть тогда такое звучание это будет зелень которая между белым она будет более с бирюзой с желтотой то есть она как бы немножко освещена солнцем. И тоже глянец укладки. Глянец укладки. Глянец это состояние воды. Согласны? Да. Вот оно, состояние воды. Как только мы на этот глянец начнем укладывать белило освещенные солнцем, то есть с оранжевизной, у нас сразу начнет появляться, причем белило будем творожисто укладывать, у нас сразу начнут появляться пены и состояние пены. Пена, она как бы лежит на поверхности воды, поэтому в промежутках между пенами будет вот это зеленца, а снаружи будет пена на зеленце. И ты ее накидаешь, накидаешь, накидаешь. Темненько накидаешь голубой-коричневый опять. Ну я понимаю, что трудно запомнить сразу все цветики. Но их в принципе немного. Просто разные меры в разных случаях. Голубой-коричневый даст темность волны. Причем ее ты дашь уже по траектории поднятия есть там такое да здесь она опрокидывается ты показываешь траекторию опрокидывания здесь она поднимается здесь она поднимается и так далее белый пока нам не нужен я его снял и ты разрабатываешь это. потом и в небо зайдем волны сразу как-то отметились можно по макушкам Отделить их вот таким образом. Мало того, смотри. Туда, на следующую волну, пошло вот такое движение. Есть там такое? Смотри, прямо вот такое. От вот этой стены туда. Дальше продолжается эта история. Уже по следующей волне. Прикольно? Сразу плоскость одна делилась от другой. Здесь у нас падательная. И глянцево, да? Смотри. Янцева падает. У меня. Так, больше... Ага, вот там еще чуть-чуть падает. Здесь нарочито покажем вот это движение, uh -huh. вот это движение. Uh -huh. Смотри, как я разбираю крупными кусками uh -huh. на плоскости. На наклоны под каменюки чуть-чуть расчистим территорию. Обычно э, неопытный рисует камни коричневые, берет чистый коричневый рисует камни. Вот. Ты начнешь камни рисовать сиреневого Хотя они, очевидно, зеленят. Хотя бы для того, чтобы раз и навсегда запомнить эту странность. В солнечный день. А здесь признаки солнечного дня есть. Тень синий и сиреневит. Поэтому мы начали камни рисовать сиреневого цвета. Теперь дополняем это коричневым цветом. Но только дополняем. Не переписываем, а дополняем. Не только объем. Появился какой-то... Такой более загадочный, более интересный цвет, правда? Да. Был, если был бы коричневый был бы простецкий, mm -hmm. а так сразу сложнецкий. Этот же цвет в разбили, то есть эти три цвета в разбили, и мы получаем освещенную часть. Mm -hmm. Но освещенная часть несколько оранжевит. Поэтому мы прибавляем к ней оранжевый, а он зеленится из-за того, что попадает в среду, в среду синих. Есть такое, да? Уже вкусно в цвете, да? Камни обладают таким свойством отражаться в воде. Даже если на картинке, на фотографии или еще где-то у тебя камни не отражаются в воде, не играй с ними в эту игру, а играй, как будто бы они отражаются в воде. Тогда они будут в среде. Все камни не перечитай, потому что с ума сойдешь. Значит, долепишь свет тень на камнях, подразумевая вот эти решения. И потом белила с легкими оранжевилами, очертит своим прибоем. Вот эта пена своим прибоем очертит. видишь, я постоянно вытираю мастихин, Отчертит и дать ясность того, что происходит. Заслоненное mm -hmm. отражение. Смотри. И они прямо правдивенько так садятся на плоскость воды. Это как бы принцип. Это может быть сложнее, упрощеннее, но принцип написания подобных вещей таков. То есть этот цвет воды глянется цвета, а этот цвет пены. Чуть-чуть разного они цветика. И каменюки своими теневыми заслоняют, заслоняют, заслоняют. Ладно? Угу. С пеной потом Пообщаемся. Есть, это камушки. Камушки, ага. Ага. Вот беленькая, вот тут, вот тут. ага. Вот тут я не знаю, там. Ты Там, где пена. Угу. Ой, иди сюда, ты там пеной пишешь. Иди сюда, иди сюда скорее, скорее, скорее. Нет, пена пишет, пишет, пишет. Разговор иди сюда. Смотри, вот наши лоскутки пены, подбреваем, берем легкую сильную линочку, количество краски малое, на сбритое, мы же сбрили сначала, угу. вот укладываем вот такие малые меры вещества, Дымчата. Именно дымчатость дает хороший эффект пены. Плюс кардиограмка укладки дает эффект падательности. Правда? Будут появляться какие-то собственные рельефы. И хорошие рельефы смело оставляем. Там, где рельеф еще недостаточно хорош, еще потрогать. Нервы вещества обязательно маленькие, маленькие, После этого берем наш белый, который мы отсекали, то есть я шел с запасом, mm -hmm. потом отсек, чуть-чуть тенечки добавил и уже чичек. Так, снова пеночка. Большой кусок, с большим – полегче всегда. Опять же, сининка, розовинка, но ну, не сделать розовый цвет, но сделать все-таки сиреневый. Наступательный, падательный характер пены. можно класть вдоль угу. потом пустым мастихином делать логично да угу. тоже прикольный звучит, что произошел да. по теневой части пены в тени ты видишь она синий кладем верху световую часть пены и угу. умоделируем красивенько да. так часть пены находится вот в такой траектории и вот эти места и в такой траектории. Где-то на них свет валяется тоже туда, по, по траектории. Вот эту березну съедим. Нечего из них делать. Вот эту березну съедим. И у нас вернулся вот этот отрез пеночку можно чуть-чуть в том числе и вот так додавить угу. так где же тебе дать пену порисовать Понятно. или не давать ну, вот здесь угу. делаешь угу. а заодно поскольку добралась до этого цвета который у нас в пене возьмешь и начнешь укладывать вот эту теневую. к самому краю не подходи, чуть-чуть отступай, уложи, уложи, мутненько так, дымчато, ладно? Mm -hmm, Еще сейчас, подожди, трепочки есть чисто, Такая нет. А, да, хорошо. Чуть-чуть с желтятинкой, то есть цвет такой желтка возьмешь и заложишь его сюда, удавливая для сиятельности. Удавленная краска лежит сиятельно. Согласна? Так, а источник света у нас там, где-то из-за формата. Можно к источнику света чуть-чуть подсунуть белых звучиков. потом той кистью, а можно взять другую кисть, смотри, помельче и розовенькими, а потом и синенькими облачечками заслонить, заслонить чуть-чуть, заслонить, вот так, штрихом лежачей кистью к холсту заслонить чуть-чуть, ладно? Да. Давай, я бы туда положила, да? Туда вот как раз не надо, это вот эпицентр света здесь, ты можешь mm -hmm. сюда более разбеленный чуть-чуть загнать, mm -hmm. а потом на краях пальцем mm -hmm. распределить. Mm -hmm. Потише там, да? Mm -hmm. Не такое агрессивное, как ты его пошел Такое туманного толка. Можно пустой кистью. Если... Вот так пройдясь по именно пустой кистью. Угу. Смотри, одно вписалось в другое. Все, тишина. Никаких... Вот он, вот он прямо вписалось. Общее направление, ты видишь, облаков, вот такое. То есть показывающее направление ветра. Да? То есть есть состояние, погода есть. Так, и чтобы там какой-то движ был, чуть-чуть можно загнать туда загнать туда вещество по лодочной траектории. Лодочная траектория, и вот туда загнать вещество, чтобы это была не просто полоса, а содержательная. Что-то рухнуло, солдат. Не понял. Тоже, когда такое мелкое уже содержание, то можно взять кисть. То есть мы пожестикулировали, а теперь кистью немножечко. Да. То есть для мелких, конечно, мастихиновые вещи затруднительные, но угу. ты хотя бы их попробовала. Попробую. А я, чтобы ускорить процесс, уже буду... Да. Вот <связывая> а Какие вы. Я приезжаю Да, я победу. Спасибо. Честно. Давай, если что-нибудь найдешь еще...